Директор КФУ открыл второй съезд учителей истории общества знаний Республики Татарстан. Ильшат Гафуров принял участие в августовской конференции работников образования Мамадышского района. Журнал образования и саморазвития КФУ вошел в базу данных с С 29 по 31 августа в КФУ проходит саммит передовых научных исследований Times Higher Education. Ведущего мирового издания и аналитического центра, который на протяжении более полувека специализируется на изучении и освещении вопросов развития высшего образования, во всем мире. Участие в саммите принимают 250 экспертов в области развития высшего образования и науки, включая представителей профильных министерств, ректоров и президентов ведущих университетов и взаимодействующих с ними организаций из 20 стран мира, как в рамках евразийского континента, так и из Северной Америки и Австралии, а также более 30 спикеров мирового уровня. Подробности смотри в нашем следующем выпуске новостей. А мы продолжаем. В Казани стоялся съезд учителей истории и общества знания Татарстана. Для обсуждения и решения вопросов образования собрались представители университетов и Министерства образования Республики Татарстан. Каким итогом пришли участники встречи, расскажем в следующем сюжете. В Академии наук Республики Татарстан прошел второй съезд учителей истории общества знания. Мероприятие открылось с приветственного слова ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Великая в гуманитарного образования. Как бы мы ни говорили об инженерном и медицинском образовании.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 В Елабужском институте Казанского федерального университета подписано соглашение о сотрудничестве с муниципальным районом. Каковы цели соглашения и дальнейшие перспективы, расскажет Аделя Шамилова.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 Журнал образования и саморазвития стал одним из 25 российских журналов, который вошел в базу данных с О том, насколько тернист был путь, смотри в нашем следующем сюжете. Рецензируемый научный журнал Казанского федерального университета «Образование и саморазвития вошел в скопус, став одним из 25 российских журналов, который вошел в эту базу данных. Это первый гуманитарный журнал Казанского федерального университета,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 о том, что журнал э, сейчас э, честно поработал, и мы готовы двигаться дальше. И действительно э, на всех конференциях, которые проводит Анри, теперь уже приводят именно наш журнал.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 А на этом наш выпуск подходит к концу. Следи за нами в социальных сетях и будь всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи!